Веселый ролик 2 выйдет, мне кажется, на ну, 30 подписчиков можно, да, будет что-нибудь снять, да, вот. Как так-то, а? Всем привет, сэм, я, ребята, и сегодня гигант на северах IMC, да, ребята, и, в принципе, это веселый ролик 2 долгожданный, и теперь ролики будут выходить, как всегда, раз в день, там, раз в два дня. Найс. Nice. И не знаю, будет третья часть веселого ролика или нет, но будет это выходить достаточно редко, или просто начну делать достаточно часто ролики с кучей монтажом веселым. И э, как бы окей, да. В принципе, погнали. Всем привет, Сан Лев. На, серьезно. Ой, блин, я забыл то, что я уже приветствовал. Я просто поплопну пошел аж один день уже, да? Как бы, окей, начинается наш первый раунд, и, в принципе, погнали. В принципе, ребята, начинается наш раунд, и я попытаюсь, естественно, затащить. Да, конечно. Да, напишите в комментариях, играть мне в этот мини-жим или нет. Чё? В смысле, колд команда уничтожена? Мы даже выйти еще не можем. Чё? Я ничего не понимаю, вот, смотрите, я вам продемонстрирую. Да. Окей, okay, э, У меня уже есть тысяча ресурсов, я пожалуй возьму мечик и хорошую кирку, я думал броню я смогу здесь, кирку верни, так все, я думаю я здесь броню смогу э, вер... точнее, ну как вернуть, я ее смогу добыть, да, окей, okay, так, мы обменялись с вещами, окей, okay, да, я ему нагруник, он мне штаны, и ребята, окей, okay, э, как бы, можно даже выходить, да? Я попытаюсь себе выбить сердечко, и у меня это получается. Даже два сердечка. Вау, может быть у меня даже три получится выбить. Хотя, ладно, ну давайте попробую. Так, три сердечка, четыре. Да ладно, пять, пять, пять сердечек, ребят, я получаю 5 сердечек. Да, ну окей, в принципе, я вам хочу сказать то, что это на самом деле очень опасно, то есть я играл уже, и э, здесь, ребята, то есть, э, как э, повезет, да. И не обращайте внимания на мой голос, потому что я кашлю, и мне тяжело говорить иногда, да. Из-за того, что я могу закашлять, да, я, наверное, буду вырезать в моменты, когда я буду кашлять, действительно, потому что так интересно, как я кашляю. Да уже синей команды нет, офигеть! Я не собираюсь э, что-то там делать. В принципе, логично. Окей, да. Э, ладно, так, ну. Это что? Это, это враг? Давайте мы вот так вот сделаем. Э, там уже пришел другой враг. Так, этого я. Да блин, чего это не за нечестная игра? Так, у нас происходит жесткая война. Я сейчас помогаю тиммейту. Да, и попытаюсь себя вольнуть. Я не знаю, у меня это получится или нет, у меня жестко даст супер херачит жестко но, блин, я смог убить, получаю достаточно неплохое количество бабла, да. Поднял бабла. И, в принципе, вот уже идут. Э, смотрите, как я как я могу сделать, да? Смотрите. Окей. Так, блин. Да что такое, блин, он строится опасно как-то, что-то не могу вообще, у меня нету блогов. Привет. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, Блин, да вы что не смотрите, он сейчас гиганта будет рашить. Все, эпичная битва, давайте я кого попытаюсь вынуть Это какая-то киловая, или что это было, я не понял. У нас уже атакует этого монстра, надо быстрее. Монстра, блин, гиганта атакуют, да. Нам надо как-то попытаться выжить, убить, да, их кому-нибудь там вольнут, там все дела 10 минут спустя я мимо проходил пацаны ну что вы делаете мне кажется нам конец и я хочу пожелать удачи кому-нибудь там да типа да и в принципе окей Блин ну все мы проигрываем вальнуть там все дела в принципе, ребята, окей, я думаю, у нас получится затащить. да-да-да, конечно, <с> и в принципе, окей. Так, начинается наша катка, и я опять один, а что за несправедливая жизнь? А, блин, нет, я же в первой катке был не один. Ну, просто я там одну катку записал, ну, ребят, ничего страшного, как бы, окей. И, и плюс сердечко, да, и давайте еще минус сердечко сделаем, плюс сердечко, нифига. Плюс, утечка, нифига себе! Блин, ну эти сердечки все равно не так помогают, но. Помогают! Возьму еды, да. Возьму еды, ко мне уже бегут, кстати. Блин, надо осторожно быть. Меня просто ко мне любят просто идти, да. Просто типа убить сразу любят там, типа, да. Типа. Там, да. Так, может быть, мне еще раз повезет. Да, мне повезло. Это круто, мне везет. С ХП, на самом деле, я думал, что меня не будут везти, но мне везет, да. Но, э, как я вам сказал, это рисковая хрень. Хотя и везет, да. Мне сейчас везет и голд-команда разрушена. Так, ладно, давай я не буду тебя трогать. Типа, мы разойдемся там. Типа, там. По городам разъедемся, нет. Ну да, он разъехал, разъехались мы, да, и... Пять сердечек, он блин, это топово. ШЕСТЬ СЕРДЕЧЕК! СЕМЬ! Ребят, что за подстава, алё? Блин, вот единственное, плохо то, что умирать я буду дольше. Ну, блин, ладно. Они меня уже рашу, ну, пацаны. Так, ну я пытаюсь вот этого чувака сейчас убить. Да. Э, что это? Это что за отталкивание миллион было? Капец, блин, ну двое на одного нечестно. Если честно, меня, скорее всего, нападает, что я один. Ну блин, это реально нечестно, пацаны, пацаны, давайте мы как-то поперемся нормально, не? Не, ну мне кажется, какой-то, смотрите, яна читер, и это тот же игрок, то есть он реально с какой-то киллаго играет, вы посмотрите, ну, капец, реально. В принципе, ребята, я знаю то, что мне придется очень много вырезать в этом ролике, и поэтому я еще сделать аж третий раунд, да. В принципе, я не знаю, смогу я затащить, да. Но я попытаюсь, да. И мне вот очень везет с этими сердечками. Это очень круто. Но, блин, они как бы мне не помогают. Поэтому, какая как бы разница, да. Наконец-таки я не один. И, ребята, я думаю, вы уже знаете правила, да. Блин, я уже весь готов. Это капец. Обычно я никогда не готов, например, на работу идти, да. Я иду, наверное, ломать, э, ну... Вот этого чувака, да, я должен хотя бы одну команду сломать, показать вам, как это работает, там все дела, как будто вы были, не знаете. Так, вот, вот этот бедный чувак, да, один, ну, как бы один против одного, все честно, да. И в принципе, так, я вот так вот беспорядочный. Офигеть, ⁇ -мо ⁇ И в принципе, я думаю, у нас все будет на обмуль, да? Если он биться будет, да. <свист> нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, -не -не. пацан, пацан. <свист> так, ну пацан, блин, нет, тихо, стой, стой, стой. Надо валить этого Игода, Точнее, ну Игода это зомби, не, не чувака какого-то, да. Да уйди, уйди, нет. Блин, у него даже брони нормально нету, Вот это, конечно, жесткий. Да, тактика, по-моему, моя сработала. Чувак, стой, конечно, мне придется тебя убить. И я пытаюсь вальнуть, Да. Он ливнул. <смех> я не знаю, зачем он это сделал, но... Блин, но он это сделал, да. Не-не-не, быстренько. Так, екал, екал, екал. Так, не епа ехал, а екал. Блин, надо на месте стоять. Капец, быстрее. Блин, опять вот эти долбаные синие, которые нас валят постоянно. Ну, как бы, не синие, а просто вот эти чуваки. Они, по-моему, в пати играют, кстати, заметил. Ну и, в принципе, ладно, я... Попытаюсь убить в спину. Но они, блин, с каким-то читами играют. Поэтому можно спокойно их в спину. Но вы ну, реально посмотрите. Как они пьют, Что за читеры? Ну, они просто очень хорошо зачаровываются. Вот это я заметил. Очень хорошо чуваки зачаровываются. И, по-моему, это конец. Да. Это, это конец, реально. Но мне кажется, это читеры. Даже с такой броней Броня просто защиту дает, Да. Ну, естественно, они не победили. И если бы их не было, я думаю... Думаю, мы бы хотя бы близко были бы к победе. На этом все. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ценьте видео, да и в принципе все. Всем спасибо, пока-пока и удачи. Пока-пока!